Всем привет, с вами как всегда Маша И сегодня нам добавили Новую волну мастей Марвари И как я говорила Ой, я их показала ну, Давайте давайте начали посмотрим, что Какие вообще добавились Мы добавили вот такую Вот такую И вот это вот А покупать я буду вот это вот Марвари. Я не понимаю, что... Нет, подождите, какого цвета у них глаза? Минуту. А, пофиг. Короче, э, вторая часть истории. По названию видео вы увидите, как это лошадь будет отспать. О боже. И кто-то подумал, что я назвала вот это вот Марвари Александрой. Потому что Алина. А Алина, в свою очередь, <свят> через две недели, или сколько там прошло, ну, ка она приехала, назвала Марварии Марией. Это получилось, это чисто случайно получилось. Это, это я имела в виду Александра Китая, я имела в виду Александра Лисовская. Я имела в виду Рексалана, вы понимаете? Ефрем имела в виду, понимаете, вы меня не поняли. <свят> да, вот по Сулейман, первый. Как я назову вот это вот, я вот еще не знаю, но надо подумать, что должно быть золотой. Я не буду ускорять, потому что я хочу порассуждать. Золотой. Нет. Значит, будет королевский. А, -а, -а что-то что такое прям... Знаете, крутое. Что не знаю. Слушайте, если вот это она птица, то это... Да это будет королевский сокол. Чем бы и нет? тебе тебя бред какой-то. Нет, сокол ты должен был быть. Тут -то тогда будет соколиный лорд? Будто буд, они будут двумя соколами. А, я не знаю. Блин. А я не могу придумать, что делать. Маша 17 лет. Занимается таким бердом. Все-таки это будет королевский сокол. Ничего, давайте. А -а -а, Удачи тебе с твоей новой лошадью. Как, как же... Я люблю над, мне столько непонятно за что. И сейчас нам нужно будет... Знаешь, что я с глобал, кстати? Ну, знаете, я не очень рада глобалу, потому что мне нравилось ездить в магазин, смотреть и да, всё, а смотреть надо всего. Только я не смогу на этой лошади это увидеть. Поэтому пойдемте в домашнюю конюшню. Увидим спойлер о будущих... Видео, точнее, будущего видео, ну и будущих тоже, кстати. Закроем, так скажем, глазки. Точнее, у меня там, скорее всего, у меня отсортировано более-менее, поэтому... Мне кажется, ни никто не спалит, что здесь происходило. Или спалит, я не знаю. И, как всегда, я буду двигаться, пока буду искать лошадь. Имя, имя, имя, как меня А-а-а. к, -к, -к, -к, -к. Королевский сокол. Слушайте. У меня королевского сокола не было, я думала, был. Слава богу. Это что-то за... Это был королевский ниндзя и королевский скакун. Господи. Все какое-то королевское. какой-то бред. Берем подковы. И идем смотреть. на это что-то очень э, прекрасное, это нереально что-то прекрасное, и ужасно подходит под мой костюм сейчас который, но нет, мы будем подбирать под новую амуницию, к сожалению, или там же добавить ту штуку, какой розовый, это не, это не розовый будет. Это... нет, он будет не в розовом, а что? Давайте вначале, все-таки, рассмотрим новые уздечки. Ну и седло, седло, седло. Вот уздечки. К сожалению, я никакую из них не хочу брать, хоть на превью будет смотреться вот такая, наверное. Но, нет! Нет, и нет, и нет. Золото значит, золото. А, ребят, забейте! Меня так это соблазнило то что. Ой, что я нажимаю вот так вот и все и, и, и готово так скажем анимацию я показывала когда я укладывала первую волну и когда укладывала первую волну я забыла показать марвар который стоит э форт пеньте по моему его переставили нет по моему до сих пор в нет я могу ошибаться ну я не показала еще тогда поклон простите кому нужна анимация приходите как бы на видео, где я покупала Александру. <къем> ну, давайте посмотрим. Может поменяем прическу. Хотя я не хочу, но, может быть. Может что-то здесь будет такое. Конечно, ничего не видно. Нет, я хочу так поставить. Мне это криво нравится, ужасно. Костюм подбирала... Так скажем, относительно долго. Хотя нет, очень быстро, кстати, я все это нашла. Здесь офигенская. Я... Джинсы по Или эти оставить? Как вы? Блин, ребят, я, без... я забыла вообще посмотреть, какие штаны. Давайте эти оставим. В принципе, не видно, что поднимем, поэтому нормально. Сойдет. Я хочу сейчас на первом уровне кое-куда спаркурить, чтобы сделать очень красивый скриншот на превью. Потому что если его делать, ну, опять замком, мне придется опять налиться на то же место. Но зачем одно и то же делать? Поэтому я сейчас на другой ракурс войну, более интересно. Сейчас мы туда приедем. Смотрите, вот как раз для тех, кто интересовался, как спаркурить на замок. Прыгайте сюда. Черт, черт, черт, черт на первом левеле вообще реально на ничего не видно что не попробуешь что не испробуешь И что что сюда? поэтому давайте обойдем с другого места начнем вот тут еще один путь раз раз нет мы тогда пойдем туда да что ж он не допрыгивать никуда нету как бы допрыгнуть, если попытаться давайте тогда вообще есть еще есть еще четвертый рак, не волнуйтесь не волнуйтесь и я что-то это не снимала санда запрыгнуть потому что да? про простой про, про, про я не помню что еще было вообще Тут. даже если не помню что поймешь ну не, не останавливайся. так мы сейчас летим Программа этой игры. Послушай меня сейчас, пожалуйста, чтобы мы никуда не улетели отсюда. Давай. Все это у нас про Теперь да нифига вообще. Хорошо, что я в этом видео решила вот так много повырезать, чтобы была самая главная информация, чтобы вы не забыли то, что я его пускала на канале Паркур, которого уже сто лет не было, чтобы вы не скучали, не забывали, потому что у вас прям может быть обида, где же паркур, вот он, вот он, вот он, на первом левеле лошади, как круто, слушайте, нет, о нет, нет, о нет, о нет, а, нет, сюда маме, я просто истеричка по жизни. Так, теперь мы ползем сюда. Там, ах, да, да, пожалуйста, пожалуйста. да да да да, да. М -м -м -м. Давай. Давай. Ты же этот султан, давай, ты все можешь долезть до своего дворца.